Всем привет! Вы смотрите Универ -ньюс. С вами я, Анна Глазунова. Итак, сегодня в выпуске. Ректор КФУ подвел итоги работы по объединению вузов Татарстана. Будущие магистранты получат образование за рубежом. Разнообразие, безграничность и свобода, чем еще привлекательна уличная культура. Ректор КФУ Шатгафуров в интервью директору Татмеди Андрею Кузьмину подвел итоги работы по объединению вузов республики. Рассказал о престиже КФУ и тех задачах, которые решаются университетом. Подробности далее. Объединение вузов под знаменами КФУ академической тусовки международных рейтингах ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассказал в интервью гендиректору Татмедиа медиа Андрею Кузьмину. Мы предоставляем вам отрывок интервью, в котором ректор КФУ Ильшат Гафуров объясняет три уровня задач в зависимости от экспансии университета. Есть три уровня. Да? Это регион наш, это Российская Федерация, это прежде всего наша республика, еще и город Казань. И э, международный уровень. Вот Смотрите, нам нужно э, суметь сбалансировать как минимум 3-4 уровня uh -huh. интереса. Они а, разные. Я как-то э, вице-премьеру, курирующему проект 5 ТОП-100 сказал об этом. Я говорю, вы знаете, вот э, разные федеральные целевые программы и проект 5 ТОП-100 э, очень тяжело балансировать, поскольку э, в одних программах, где мы тоже участвуем и выиграли право этого участия на конкурсных условиях, ставятся одни задачи, здесь другие задачи. Ответ был очень лаконичный и, наверное, правильный. Мне сказали, а знаете, вы выберите для себя, чем вы хотите заниматься. Вот если вам мешает программа «Фарма-2020», да, не занимайтесь ей. Но я хочу сегодня сказать, что это примерно 700 миллионов рублей, и мы создали всю инфраструктуру от лабораторного исследования до сегодня опытного производства, и мы можем пройти все уровни создания новых лекарственных препаратов и средств их доставки. Этого в университете никогда не было. Да? Mm -hmm. И мы это делаем по современным требованиям. Либо вот у нас появился собственный клиник. Мы туда вкладываем огромные ресурсы. Я даже не буду озвучить, но хочу сказать, они ну, миллиардами меряются. Это что? Мы какую задачу решаем в глобальном пространстве? Ну что, наша клиника будет конкурировать клиниками э, западных университетов? Нет, конечно. Но мы решаем задачу регионального уровня, mm -hmm. республиканского уровня, поскольку за нами закреплен достаточно большой контингент нашего населения, и мы должны оказывать им. Э, Хорошие условия. Полную версию интервью ректора Ковульши Гафурова в интервью гендиректора Татмедиа Андрею Кузьмину в программе Интервью без галстука вы сможете посмотреть на нашем телеканале во вторник в 20:00 Диана Шилова, Универньюз. В Казанском федеральном университете обсудили вопросы развития одаренных детей, как этим занимаются специалисты в нашем сюжете. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялась 22-я международная научно-практическая конференция «Психология и методика развития одаренности. Менторы-джиннелс технологии 21 века», посвященная 190-летию Льва Толстого. В этом году мы выделили две такие перспективные технологии: ментор-технологии и гениус-технологии. Вот они активно отрабатываются на Западе, в Западной Европе. И по сути дела вот мы так условно эту конференцию проводим под девизом поиска формулы гениальности. Конференция нацелена на развитие одаренных детей. Участие в мероприятии принимают специалисты из России, Беларуси, Польши и других стран. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз. Магистранты России имеют реальную возможность получить образование за рубежом. В этом студентам поможет программа «Глобальное образование». О подробностях программы расскажет наш корреспондент. С 2014 года в России развивается программа «Глобальное образование». Данная программа направлена на социальную поддержку студентов, которые поступают в ведущие зарубежные университеты. По ней в России предоставляется грант на обучение в магистратуре за рубежом. А по возвращению на родину участники работают по своей специальности, на которую получали финансовую поддержку – Одним из крупнейших работодателей данной программы в России является Казанский федеральный университет. В частности, подразделение Институт педагогики и психологии является наиболее активным нашим партнером. Руководитель Института Айдар Мини-Мансорович оказывает всяческую поддержку и партнерские отношения, высказывает на цели насколько мы знаем, в дальнейшем на совместную работу». 19 октября в стенах Института психологии и образования КФУ состоялась встреча представителей Московской школы управления Сколково с участниками программы, которые, уже получив образование за рубежом, работают в пределах Республики Татарстан. Также в своем интервью руководитель программы глобальное образование Московской школы управления Сколково отметила, что порядка 30 человек уже вернулись в Россию, а именно в Татарстан. Если говорить про общую численность, то уже более 150 человек завершили обучение в зарубежных университетах и работают в организациях и на предприятиях нашей страны. Аделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Как казанская молодежь проводит свое свободное время? Они танцуют, поют, рисуют и делают это все так, как считают нужным. Таких смелых, неординарных и талантливых объединил первый фестиваль уличной культуры Урам. Наш корреспондент стал частью этого яркого события. Не рамок и без каких-либо ограничений. Эти ребята танцуют, как они хотят и рисуют то, что им нравится. Мы находимся на первом фестивале уличных культур. 20 октября бывший мебельный завод в Казани превратился в площадку проявления своих творческих способностей. Проект развития уличных культур УРАМ провел первый фестиваль для представителей городских субкультур и прогрессивной молодежи. Мы собрали воедино и показали э, всему городу то, что то, что искусство, все-таки вся улица вылезает именно наружу, и это очень даже очень даже хорошо. Потому что нужно раскрывать молодых талантов именно вот в таком ключе, а не просто их оставлять на улице. Уличная культура развивается с бешеной скоростью, постоянно расширяя степень свободы. Здесь не важен возраст и социальный статус. Она открыта абсолютно для всех. Подуличные культуры называют те виды молодежного течения, которые не соответствуют определенным стандартам. Так, привычные классические направления танцев давно сменились такими, как брейк хип-хоп, хаус. А чтобы доказать свою крутость, нужно выйти на танцевальный батл соперникам. Соревнования проходили не только на импровизированной сцене, но и на стенах. Художники Казани и Татарстана создавали свои арт-объекты с помощью граффити. Пока одни творят искусство, другие ловко и умело выполняют экстремальные трюки. Когда находишься рядом и наблюдаешь все своими глазами, захватывает дух Джамиль Ахмедзянов катается на BMX уже 6 лет Отмечает, что для него это уже больше, чем просто спорт BMX это велосипедный мото-фристайл Вначале я просто увидел, как мой друг катается и такой, вау, круто А потом, когда втянул, ну, это чувство свободы, это вот, ну, оно и называется фристайл То есть ты делаешь все, что хочешь и... Нет никаких рамок. Для всех любителей нестандартной и необычной музыки работала еще одна тематическая площадка. Здесь выступали представители различных музыкальных направлений. Звучал рок, диджейский сеты и многое другое. Анна Глазунова, Леонардо Валерьяров, Универньюз. В честь юбилея Елабужского института КФУ открылась выставка, освещающая этапы развития учебного заведения. Подробнее в следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета в рамках празднования 120-летия со дня основания епархиального женского училища состоялось открытие выставки в Музее истории института. Выставка освещает все этапы развития учебного заведения, которое сейчас является Елабужским институтом КФУ. Мы очень горды тем, что коллектив нашего института смог сохранить историю и смог сохранить традицию и главное, миссию, изначальную миссию. Создание. Гости мероприятия узнали об учредительнице учебного заведения Глафире Стахеевой и учебном процессе епархиального женского училища. Также состоялась экскурсия по храму священномученика Василия. Храм до революции находился в актовом зале вуза. Артем Тупичкин, Сирена Иванова, Ильшат Ахмадеев, Универньюз. На сегодня это все новости. С вами была Ана Глузнова. До новых встреч.